Сама личность э, и мышление, оно находится в теле, вот в области, скажем так, сердца, вот, сердце, вот в серединке здесь. А, опыт находится здесь, вот я думаю, все же видели там вот, человечка с чакрами, mm -hmm. да, слышали, там есть чакры там, да, энерго, энергоцентры и так далее. Получается, что вот если здесь у нас эго, здесь у нас как бы опыт этой жизни и всех других жизней, а здесь вот мировоззрение, и получается, что как раз-таки вот сверху Мировоззрение, система ценностей и верований определяет, какой опыт должен получить человек и как он должен в этом опыте действовать. Вот. Да, есть там как бы выше, если смотреть, там, есть различные другие информационные пространства, да, там, например, там, боги, полубоги. Но это уже вообще как бы э, другая тема абсолютно. Вот. Меняя мировоззрение, меняется события. С человеком не может произойти то, во что он не верит. Просто вот эта вся фишка в том, что большинство не помнит и не отдает себе отчета, во что он верит. На уровень, да. Да, это, это, это, это, это, да, это скорее сверхсознательный уровень, более правильно говорить. Ну вот да. именно да, я я таки воспринимаю, что М -м. есть некая программа, которая Все правильно. Понимать. Да, так и есть. Более того, эту программу закладывают вначале в семье, то есть как она получается, что вы общаетесь со своими родителями. Они вам рассказывают, что хорошо, что плохо. Вот. Пока у вас не сформирована своя личность, вы все это воспринимаете как правду, как истину в последней инстанции. Ну так и получается, что до момента полусозревания, плюс-минус 12 16 лет, все, что вы видели в своей семье, вы в это поверили. И это сформировало верхушку вашего мировоззрения. Вот. Дальше потом все люди, которые в вашу жизнь приходят и являются для вас авторитетами, вы тоже им верите. Вот так устроена психика. Вот кого вы считаете авторитетом, тот на вашу жизнь влияет. Еще интереснее. Находясь в тех или иных структурах, например, там школа, работа, вы в любом случае выполняете определенные действия и участвуете в определенных ситуациях которые вам ставит, скажем так, ваш начальник. Либо если вы сам начальник, вы сами ситуацию создаете. Ну, потому что ну вот, если у вас рабочий день начинается с 9 до 6 и два выходных, то не составляет труда предсказать, где вы будете в понедельник в 9.10. И где вы будете в понедельник, например, в 7, когда работа закончится. То есть организации, они определяют ваш событийный ряд. И это настолько очевидно, что многие просто, ну, ну, ну как бы да, оказывается, ну вот. В какой конторе работаешь, такую часть судьбы получаешь. Если пойти дальше, например, вы, скажем так, взяли в жены женщину, вот, и у нее есть определенные штуки, в которые она верит. И а она эти штуки периодически от вас ожидает. Ну вот, жена тоже некоторые события, наряд ваш будет определять. Завели вы собаку. За ней нужно ухаживать. Часть событий уже определено, нужно два раза в день ее выгулить, покормить. Это, это все в комплексе и формирует судьбу. То есть вот, ну, мы сами ее создаем на самом деле. Вот. Тот, кто умеет менять свои убеждения, умеет свою судьбу управлять. может выбирать тогда, куда ему идти.